Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Яриков, автор проекта «Обмани мошенника». Сегодня мы поговорим о еще одной мошеннице, а может даже мошенник. Мы не знаем, кто сидит на той стороне странички, левой страничке, но страничка обзывала себя Ирина Мягкого. В статусе мы сразу видим «Кредиты, работу с зарплатными картами Сбербанка». Значит, давайте посмотрим первоначальные ее фотографии. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 1481. В соответствии с федеральным законом о банках и банковской деятельности генеральная лицензия выдана открытому акционерному обществу Сбербанк России ОАО Сбербанк России города Москва именуемому в дальнейшем банк на осуществление банковских операций банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте первое привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады до востребования и на определенный срок второе размещение привлеченных во вклады до востребования и на определенный срок денежных средств с физических и юридических лиц от своего имени и и за свой счет. Открытие и ведение банковских счетов физи физических и юридических лиц. Осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков, корреспондентов и иностранных банков по их банковским счетам. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. купля продажи иностранной валюты и наличных и безналичных формах. Выдача банковских гарантий. И восьмое. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов за исключением почтовых переводов. г и Лунтовский. 30 августа 2010, года. 2010 год Эта лицензия выдана не ей, а непосредственно одному из филиалов УАО, УАО «Сбербанк России» города Москва. Лицензия не принадлежит. А, вот еще один пост. Это для тех, кто сомневается, карты неименны. Мы видим, что она находится в кабинете какого-то Дмитрия. И на карте Visa Electron 513 тысяч 558 рублей 13 копеек. А сейчас, друзья, я покажу вам один фокус. Для тех, кто не знает. Я подготовился. Заходим на сайт Сбербанка. Я не стал заходить э, в Сбербанк онлайн, потому что я не пользуюсь карточкой Сбербанка, я пользуюсь другим банком, сотрудничаю с другим банком. Зарплата у меня приходит на другую карту. Поэтому я выбрал вот курс валют, допустим, да, евро, покупка 81.45, продажа 87.20. А сейчас фокус. Я нажимаю на между цифрой 8 и 1 правой кнопкой мыши. Перехожу в, самую, в самый низ списка. Посмотреть код. И сейчас в браузере отобразится код открытой страницы. Можете в эти подробности не вдаваться. Это просто цифровой HTML-код, из которого состоит вся страница. И вот мы видим. 8145. И здесь 8145. Когда я навожу вот сюда... Вот здесь это выделяется. Заметьте, видите, сразу синеньким выделяется. Теперь вот здесь, где цифра 81, я кликну два раза к левой кнопкой мыши. Сумма выделяется. Еще раз кликну, чтобы снять копирование. И между цифрой 8 и 1 поставлю, например, цифру 5. Получается 851.45. Да? Да. Но здесь это 81.45. Еще, да? Да. А вот здесь я просто сохраняю, и вуаля, у нас 851.45. Мне ничего не остается сделать, как сделать скриншот, уже готовый, сделать такой пам, скриншот, и на скриншоте отобразится вот эта сумма. И некоторые люди, которые в этом ничего не соображают и не знают, поверят мошеннику о том, что действительно у него на счетах такие суммы. Но смотрите, какая фишка. 851.45, но что будет, если обновить страницу? Обновляем страничку, смотрим курс валют, и вуаля, 81.45. Все возвращается на свои места. Так что, друзья, Ирине Мяковой можно не верить. Вот еще один пример. Здесь у нее уже миллион двести семьдесят восемь пятьсот сорок восемь двадцать Это бред. Вот здесь карточки у нее на странице. Это все полный бред, друзья. Все о мошенничестве этой особой Ирины Мякова я рассказал. Если остаются какие-то вопросы, конкретно мошенничество то прошу, милости прошу. Вот еще, кстати, мне мошенники тут пишут на странице моих коллег, потому что меня заблокировали, я сейчас выхожу, записываю видео со страницы коллеги, одного из своих коллег. Есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях под видео. Ирина Мягкова. Выдано решение. Обмани мошенника. Официально признают ее мошенницей. Информация также и это видео будет передано в Банк Российской Федерации, Сбербанк России, ОАО. Всего доброго. Пока.